Что, продолжаем проверять материалы дюр сегодня попробуем а, реактивный грунт Он такой темного цвета это отлично у меня как раз черный дальше будет я себе уже мокряк свой развел а, пусть настаивается сейчас кинем реактивник и попробуем какой-нибудь лачок наверное х двухслойничек попробуем самый стандартный самый привычный для всех так реактивник у нас разводится один к одному у нас крыло капот, поэтому до двоечки там его немного надо. И отвалим. Дальше материалы попробуем. Реактивничек у нас наносится в один слоечек. Один или два тут написано. Ну мы будем наваливать в один слоечек его. Тоненько. Тоненько и мокренько. Поехали. Приступим. У нас есть бампер, капот и крыло. Давлячок 1.8. Приступаем. Дюза 1.3 в Саголе. Башка клер. Так, ну вроде растянулось неплохо. Сейчас я накрою своим мокаряком. Посмотрим, какая будет шагрень на мокряке. Сразу мнение похода. Я уже подготовил под покраску, подтер пару соринок на бампере. Грунт лежит, ну так как я привык, так он и лежит. Здесь же он чуть-чуть суховато и острый Для корейца самое то, тут не вопрос. Но под Европу. Я бы что-то с ним делал. Либо жирнее наливать, но тогда толщина увеличивается. Либо просто брать... Тут, просто тут э, кислотник э, так же, как у Леклера, так же, как там, у Спринта такой же, у Шпица, по-моему, такой же. Он выглядит как наполнитель. То есть его нужно, наливая, пока он встанет в стекло, точнее, нужно поднять из-за этого толщину слоя. Мне такое непривычно. Почему я не пользуюсь Леклеровской кислотой? Ну, как-то вот чуть толще, чем я хочу. Мне с ней сложнее попасть в толщину. То есть тут, тут получается то же самое. Я не скажу, что шагрень плохая, но мне она не нравится. То есть это не то, к чему я обычно привык. То же самое и на крыле. Ну, для корейца, именно для корейца в этом случае, это то, что нужно. Прям четко в точку. А почему объясню не нравится, что уже с самого нижнего Слоя, который у меня не должен делать э, Шагрень мне Формировать мне шагрень Надо с самого нижнего начинать То есть кислота, наполнитель База, лак То есть на каждом из слоев мне нужно контролировать Это мне не нравится Краска у меня готова к нанесению Отработаем ХС лаком 2 к 1 10% Отвердос Тот же, что для грунта мокрый по мокрому это как минимум удобно. Попробуем, что он из себя представляет. Потом по окончании померяем толщину на выходе. Лак жиденький. После ультра <laughs> он жиденький. По прозрачности прозрачный, нормальный. к одному так два к одному и и 110 разбавитель все правильно 10 процентов что-то мне кажется это жидко будет ну посмотрим этого объема мне не хватит по любому приду доколачивать но я сейчас как бы на расход не обращаю внимания. Мне интересен результат. Итак, сейчас будем приступать. Два полных слоя. Да, такой ерундой я еще никогда не занимался красить капот из подграда. А вы знаете, лачок интересный. Первый слой прошло минут 7. Он уже не липкий, ну потому что жарко. Сейчас я развел э, по порцию, пропорцию э, Не 10% разбавителя, опять а налил. Потому что мне он жидковат я лично. По крайней мере. Ну, жидковат кажется. Поиграемся в пропорции. Сейчас наливаем второй. Ну, лачок интересный. Гораздо интереснее, чем кислотник. По крайней мере, он такой вот. Живой, активный, не знаю, как это назвать правильно. Ну, красиво! Красиво! Посмотрим, что с ним будет завтра. Если бы не вмятины по капоту, то узнаете, сварина крупная. А так все. Чисто такое. Первое впечатление. Вот прям впечатление из камеры. Пока еще свежий лак. Интересная бюджетка. Бюджетная линия. Бюджетка. Лак вполне предсказуемый. Минное поле. Лак вполне предсказуемый. Хорошо натекает. Натекается. Разливается. Срывов нигде не вижу ну да вроде нигде нету по шагрени сейчас хорошо что будет завтра посмотрим и как полируйся посмотрим потому что есть что полирнуть тут соринка на капоте несколько крупных лежат с краю там по центру есть что полирнуть посмотрим на результат так, запчасти уже установлены на машину. Сейчас пробежимся. Тиранем соринки. Ну, честно скажу так, по внешнему виду, просел лак. И причем просел очень сильно. Визуально это не то, что я укладывал вчера. Плюсом я через него вижу э, вот ту шагрень нижнего слоя. То есть шагрень... Э, кислотника короче шагрень по бантеру тоже усадочка такая критичная усадка да для корейца кстати вот посмотрите сюда для корейца вроде и ничего Я медленно так проведу то, есть то о чем я говорил для корейца грунт снизу лег так как надо вот в аккурат так как хочется ему но Европу таким грунтом, лаком сделать я бы не смог, допустим. Пробуем, как полируется. Так, полторушечкой. Таликатом. Талипадом. Что это? Таликардом, господи. Поназывают, блин, наждаки такими названиями. Бахнешься, пока их запомнишь. подтирается, Конечно, мягче, чем у ХС-405. Прям вообще в одно движение, Но он и сжопился. Серьезнейшим образом. Не, по внешнему виду мне лак уже не нравится. А что с ним будет еще чуть позже? Это еще сутки не прошли. Прошло только 20 часов. Меньше даже, чем 20. Это я лачил в... 7 вечера, а сейчас 4 вечера дня, то есть еще не прошло или прошло, прошло, прошло. Очень мягкий, очень легко с него убирается наждаком соринка. Ну он такой же мягкий, как на подтирание, так же, то есть царапины на нем также будут легко образовываться. Ну да. Вот он, он. Пальчиками провел и пошла паутина. Аж полетела. Вообще легко-легко убирается этот это микро-микро, который с Легче легкого. Ну бюджетка, бюджетный лачок. Сейчас полирнем, скажу свой, свое мнение окончательно. Сейчас нужно увидеть, как он наполировывается. Но мягкие лаки обычно и царапаются легко, и наполировываются также легко. Лачок наполировывается очень быстро, но он так же как быстро наполировывается, так же быстро будет и зацарапываться. Это как его плюс, так одновременно его огромный минус. Бюджетные лаки, они все такие. Да, круто, что была соринка там, 20 секунд нет соринки. Но я считаю, это никак не плюс этого лака. давайте глянем на ракету ракета бомба зерно красиво лежит нравится мне Уф. по цвету еще огонь по цвету вовка молодец на самом деле вовка молодец когда и обычно по цвету не стреляет тут один вариант выкраски единственный по цвету стреляет как так не знаю давайте померяем толщины нифига себе не верю да ладно это как так 180 190 221 это что наша сборка что ли? да не видно 196 да ладно 162. Что-то это наше походу собирает и красит. Да, наша сборка. 168. Нет, прикол в том, что у спидометр А, ну да, слышишь, а в чем? кстати, нет. Ну не я не вижу нашей укрыза с таблички. Ладно, 180. А вошем мы вышли. Теперь. 115 Сука. <смех> недобор не чуть-чуть не добрали мы ну ладно по крайней мере я просто не думал что у нее будет ну, сотка нормально то есть, крыло все так как должно быть как ни странно с этим лаком и с грунтом в принципе вышел э, в то как должно быть но не так как думал если честно я думал что тут толщины будет у меня побольше за счет грунта по шагрени в итоге. Я там пока полировал и расстраивался, и огорчался, и радовался. Радовался тому, что шагрень четко один в один, как вот тут вот лежит. Просто вот. И села она так же хреново. И выглядит она так же абсолютно вообще вот. Не отличить. Но это не то, чего я хочу и чего я ожидаю, когда я беру в руки материал, которым я хочу работать. Сам по себе лак. Да, он наполировывается. Да, круто. Но он довольно-таки быстро, тем более на темных цветах будет зацарапываться, потому что он реально очень мягкий. Прям сильно мягкий. Полируется на раз. Ну, дальнейшая полировка зато будет легкая. Ну, сложно сказать, плюс это ему или огромный минус. Ну, это мое мнение. Мое мнение такое, что именно этот лак ну, мне не интересен. допустим, как мастеру. Я попробую чуть позже Ультра ХС. Скажу о нем свое мнение, но что грунт, кислотник, что этот лак именно вот под меня не подходит способ работы им меня немного не устраивает но это мое личное мнение если у вас оно другое, пишите в комментариях там пообщаемся, всем пока